Здравствуйте, вас, рыбки, рыбусечки, рыбулечки. Ну что ж, сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни вперед с 15 декабря по 7 января. Именно в это время Венера будет идти по знаку Зодиака Стрелец. Для вас Стрелец это 10 дом, если они так, 12, 11, да, 10. А 10 у вас связан с карьерой и вашими высшими целями. Ура! что-то приятное будет происходить и оно уже происходит я думаю, что для многих из вас начало декабря было знаменовано очень интересными событиями в вашей карьере ну, то есть что-то приятное, какое-то начало уже положено ну, а прежде чем приступить к дальнейшему прогнозу, я бы хотела поблагодарить вас за ваши лайки за ваши комментарии, за ваши подписки за то, что вы делитесь с друзьями надеюсь, что я и в дальнейшем буду радовать вас другими интересными записями, прогнозами, прогнозов. И будете делиться ими и дальше. Ну что ж, смотрим дальше. Как себя чувствует Венера в Стрельце? Ну, Венера в Стрельце это такая возвышенная, это одухотворенная Венера это очень такая идеалистичная, возвышенная. Можно смело утверждать, что многие из вас захотят заняться какой-то деятельностью, которая будет приносить пользу, пользу приносить окружению, пользу людям. И вам захочется в своей работе проявить какие-то свои творческие нотки, творческие способностями, способности. способности также помогать окружению, помогать людям. То есть вы будете, ну, прямо так, знаете, на таком вдохновении, можно сказать, относиться к тому, чем вы занимаетесь. Ну, посмотрим, с чем вы входите. Видите, Венера 15, ну, уже вечер 14, 15, еще может быть половина 16 декабря будет действовать аспект. Секстиль, Венера к Сатурну и к Юпитеру. Скорее всего, многие из вас в этот период могут получить или какую-то интересную должность. Тут будет какое-то интересное начало, интересный бонус, могут получить, может быть, какие-то приятные подарочки, могут быть приятное денежное вознаграждение, ну или даже устное Но, тем не менее, эти дни для вас будут очень радостными и позитивными. Особенно хорошо это будет для работы с коллективами. Причем, знаете, такое ощущение, что поскольку здесь Сатурн и Юпитер находятся в последних градусах Козерога, то как будто бы какой-то этап в вашей жизни заканчивается. То Что-то, что вам раньше ну, как-то мешало, или, может быть, то, в чем была, была неясность, скрытность, неизвестность, то вот этот этап для вас заканчивается. Это чем-то уже наступает четкость. Ясность, прозрачность. Ну и смотрим, что будет дальше. Так, также у нас на этом периоде вы еще можете ощутить прекрасный аспект от Меркурия к смотрим к Марсу. Так, да, вижу к Марсу тригончик. Вот он, он красивый такой тригончик. Это большое счастье и радость для вашего Меркурия. Он вам поможет принимать правильные решения относительно ваших финансов, поскольку аспект идет к Дому финансов. Смотрим дальше. 16 по 17 произойдет, даже не по 17, по 9, не 16, а с 17 по 19 произойдет переход двух чудесных планеток Сатурна и Юпитера в Водолей. И они будут находиться в нулевом градусе, в соединении в Водолей. В отеле для вас это 12 дом, а этот дом связан со всем скрытым, со всем тайным, со всем тем, что вы не афишируете. О чем это может говорить? Кстати, этот аспект благоприятен для тех, кто занимается благотворительностью, врачебной деятельностью, психологией, то есть изучением скрытых процессов и всем тем, что не афишируется. Ну, также тем, кто, например, занимается индивидуальная деятельность тоже подходит и можно сказать что в вашей жизни на ближайших пару лет так точно наступит какой там вашей жизни наступит какой-то очень новый интересный этап по этим планеткам и расширение возможностей смотрим дальше 20 21 но Здесь у нас произойдет прекрасный аспект. Венера будет в секстиле снова, так же, как и 15 16 Будет в секстиле к этим же двум планеткам. Слабенько-слабенько, но он еще будет работать. И ожидайте в этих числах тоже какие-то приятные бонусы, какие-то приятные сюрпризы и поступление в ваш адрес. С 22 по 23. Плутон. Плутон образует квадрат к Марсу. Плутон находится в вашем доме дружбы и будет... Вот я здесь, давайте укажу. 23. И находится в вашем доме денег. Угу. Смотрите, возможно, некоторые недоразумения... Сложности в работе с большими коллективами, либо с вашим дружеским окружением. Что-то может быть здесь не пойти. Может быть, какая-то ссора или спор за финансов. Ну, некоторые такие сложные, шероховатые моменты могут присутствовать. Если хотите, можете их обойти. Еще. С 21-12 Меркурий переходит в знак зодиака Козерог. Козерог для вас является домом друзей. И можно сказать, что в ближайший период вы будете принимать относительно ваших друзей очень правильные, узвешенные решения. Ну и также это дом работы с большими коллективами. То есть вам легко будет находиться и работать в больших коллективах. То есть ваше мышление будет правильным, рациональным, все будет очень четко, четко работать и правильно выстроено. С 25-го. Так считайте, 24-25-го... Меркурий будет образовывать тригонку Урану. Уран у вас идет по третьему дому поездок, путешествий. То есть в этом периоде возможны какие-то небольшие приятные поездки. Может быть некие приятные или удачные просто договоренности. В общем-то эти дни будут для вас благоприятные. 4 25 сейчас я посмотрю по орбису может быть здесь еще можно так 8 8 24 но ну, 23 вечером вторая половина уже тоже может работать 25 уже перестанет до 25 максимум 24 да, 25 теперь 27 по 30 очень интересные дни с 27 по 30 посмотрите на венеру Венера будет образовывать вот такой вот важный квадрат к Нептуну. Нептун в вашем первом доме. Тут у вас может быть ситуация, когда вы будете преисполнены неких иллюзий относительно вашего положения ну, на рабочем месте. Может быть, вы будете преисполнены иллюзией относительно вашего статуса или будете готовы поменять свой статус есть указания на то, что кто-то из вас может <смех> принять решение выйти замуж или жениться. Но... То есть пойти на некие такие, знаете, серьезные перемены в своей жизни. И, в общем-то, этот день неплохой, но он будет под воздействием этих планеток, которые немножко, знаете, как-то преувеличивают значимость происходящего, то есть раздувают то есть можно сказать, что в этих несколько дней вы будете находиться в некой такой вот сладкой дымке, эйфории, и вообще будете ну, лишены трезвости ума, можно сказать, язвости ума, ясности ума. Также в этот день 30 числа полнолуние в Раке. Рак для вас это четвертый, четвертый или пятый. Раз, два, три, четыре, пять. Пятый дом. Дом связан с развлечениями, с любовью. Ну, это может говорить о том, что ну, в этот день вам, наверное, за, ну, любые какие-то чрезмерные удовольствия, они могут как-то так, знаете, тяжело потом вами выдыхаться. Поэтому будьте осторожны в чрезмерностях. Еще там можно говорить, знаете, как перемены, перемены в любовных отношениях. Я не могу сказать там, в какую сторону, я просто вижу, что они будут. Обратите внимание на период с 31 по 5. С 31 по 5, это Меркурий будет в очень благоприятных аспектах к Нептуну, что поможет вам принимать все-таки правильные решения. 31 по 5, и затем он еще и перейдет в соединение с Плутоном. И это придаст, эти так, очень хорошую, такую глубокую мыслительную способность многим рыбкам. И благоприятно будет для также работы в коллективе. 7 числа Марс. Марс у вас сейчас находится в доме денег. Он перейдет у вас в дом поездок и передвижений. 7 числа он переместится в Телец. Там на некоторое время будут, будет образовывать достаточно сложные аспекты. О чем они говорят, я уже расскажу в следующем прогнозе. Ну а сейчас, по, в общем, пройдемся по тому, что у вас... Ожидает ближайший период. Чувствовать вы себя будете довольно уравновешенно и гармонично, но многие из вас могут находиться немножко, знаете, в такое состоянии ну, выбора или неопределенности. При этом вы не прочь будете где-то и пофлиртовать, и где-то с кем-то познакомиться, где-то с кем-то пообщаться. Ну, то есть сидеть на месте вы не намерены. Что касается денег и финансов, то финансовая сторона у вас претерпевает положительные перемены. Да, может быть ситуация, что вам будет тяжело даваться денежки, но тем не менее, можете даже получить больше, чем рассчитываете в этом периоде. Очень хорошо вам сотрудничать с женщинами, работать в женском, в женском коллективе. Плюс многие из вас могут рассчитывать на некоторые подарочки и небольшие кредитные средства. Ну, если, допустим, кто-то будет делать запрос, взять кредит под что-то, то, скорее всего, он будет одобрен. Ну, или же многие из вас получат то, что кому-то когда-то давали в долг обратно. По, по ситуации, связанные с личной жизнью. Смотрите, для семейных у вас идет все по плану, возможно, осуществление неких совместных планов, там, может быть, были вложения во что-то, в недвижимость, или вложения в движимость, но вот что-то крупное, совместное у вас вот как-то оно потихонечку идет, все получается, все получается, вместе двигаетесь к общей цели. Ситуация в эмоциональном, в эмоциональном плане в семье достаточно комфортная, будет комфортной. Очень интересная будут взаимоотношения для тех, кто встречается минус в том, что ну, как-то вы не будете ощущать четкого понимания, что происходит у вас вернее между вами все-таки большинство из вас находится в некой такой легкой дымке в иллюзиях но тем не менее не сидите без дела и встреча, будете встречаться будете общаться будете знакомиться для девочек есть шанс общения или может быть надежды на более такое близкое продолжение знакомства с человеком издалека а мужчины могут знаете как-то ждать ответа от некой очень важной для них. Женщины, которые занимают какой-то определенный пост, может быть, или может быть выше их по положению. вот они как-то надеются на нее и ждут от нее ответа. Еще перемены, очень многих ждут перемены в, во взаимоотношениях. Возможно, ситуация, когда кто-то захочет свои отношения перевести на новый уровень, Интересно также то, что, ну, знаете, как там никто не останется без выбора, что вы будете постоянно находиться в ситуации выбора. То есть можно будет выбирать или-или. Еще для тех, кто собирался пожениться или, может быть, просто искал каких-то отношений, или определенных отношений хотел с определенным человеком, то у вас будет шанс в этом периоде объединиться, получить их. В общем-то, у вас все, все, что касается официального, работы в официальных инстанциях, обучения или перевода отношений на официальный уровень, то этот период как раз для вас. Можете его смело использовать. Ну и совет «Оракула». Внешне все обстоит превосходно, но в действительности это не так. Вы в плену иллюзий, если не сказать сознательного самообмана. Прислушайтесь к советам друга. Судьба в данный момент благоволит вам, но это обманчивое впечатление. Оно может ввести в заблуждение и нанести серьезный ущерб, если вы целиком положитесь на фортуну. Желание ваше исполнится благодаря вмешательству человека старше вас. В делах, связанных с сочинительством и посредничеством, возможны крупные успехи. Прислушайтесь. К тому, что говорят людям. Удачи вам.